Теперь определить точный диагноз врачи могут за несколько минут. Анатолий Лысый. Обследование уже прошел. Его привезли на скорой помощи с подозрением на инфаркт. Но оказалось, что сердце без существенных патологий. Нам приятно, что есть такая возможность проходить на таком оборудовании обследование. Все мы, так сказать, люди, все мы хотим жить Обследование сердца проводят на суперсовременном оборудовании, которое установили в Пермском клиническом кардиодиспансере Пройти обследование, либо сделать операцию на новом ангиографе могут все жители Пермского края Специалисты здесь будут работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с помощью рентгена за сердцем наблюдают в режиме реального времени. Пульс, кардиограмму отслеживают на мониторах. Это не единственный оборона. В 2019 году был поставлен также еще один географический комплекс и современные ультразвуковые аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких. Всего в прошлом году закупили более трех с половиной тысяч единиц медицинского оборудования благодаря национальному проекту здравоохранения, инициированному Владимиром Путиным. Темпы модернизации больниц региона нужно сохранить и в этом году, ведь помогать людям надо здесь и сейчас. Такую позицию глава региона Дмитрий Махонин озвучил на заседании краевого правительства. Очень важно, что эта техника поступает не только в центральные наши медицинские учреждения, но и в отдаленные населенные пункты, в сельские населенные пункты, мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи и дискриминации не было. Стандарты были одинаковы для всех. В Прикамье создают равные возможности для получения качественной медицины для всех жителей региона. Так, к примеру, в Краевой детской клинической больнице появился новый кабинет компьютерной томографии. В больнице села Орда уже успешно работает новенький мамограф. В следующем году в лечебное учреждение планируется поставить цифровой флюорограф, который придет на замену старого 15-летнего рентген-аппарата. Мы практически впервые... За последние там, десятилетия высококлассным оборудованием начинаем оснащать и районные больницы, и поликлиники, и врачебные амбулатории. И то, что это мы делаем, и то, что мы не сворачиваем это финансирование, это абсолютно точно задача и на 2021, и на ближайшую трехлетку. Кроме того, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию сельские врачебные амбулатории в деревнях Савина Гамова, поселки Зюкайка и две детские поликлиники в Перми и одну в Кудымкере. Дмитрий Буланов, Александр Неверов, Вести Перм.